несколько раз в неделю у нас проходят тренинги в системе онлайн, которые архивируются и заносится специальный архив, в котором человек может посмотреть его в любое время, даже если он пропустил На разные темы по личностному росту, по бизнесу, по системе, по построению команды. Что касается бизнеса, как сформировать Костяк, как сформировать скажем так фундамент этого бизнеса как принимать решения как правильно вести бизнес как как сделать так что появилось видение то есть видите различные темы на которые которые очень важно затрагивать когда вы проводите работу со своими командами также вы можете проводить личные тренинги которые вы можете создавать для специальных людей которых вы выбираете вы вносите в списки также вы проводите специализированные тесты экзамены которые могут сдавать ваши кандидаты с которыми вы будете работать все это доступно в системе где вот видите сейчас на данный момент лариса будет проводить тестирование и сейчас записалось 6 человек на данный момент вот 6 человек с разных стран с молдовы с турции с киева с одессы и так далее сейчас через 10 минут видите вот отчет будет начало поэтому все присоединяйтесь ссылки есть Изучайте, смотрите, знакомьтесь с системой. Это то, что сегодня, без чего, то, без чего сегодня работу. Я даже не представляю себе в интернете. Всем удачи, всем успехов!